Я помню чудное мгновение Передо мной явилась ты Как мимолетное видение Как гений чистой красоты Все годы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 Душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в убоение, и для него воскрес ли вновь, Для него воскресли вновь и божество, И вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь, И любовь, и любовь.